Расскажи, расскажи, где у нас пополнение. Что у нас нового, расскажи. У нас новые утки. Ничего себе. Вот этот мужик. А вот это две его жены. А вот там детишки пятеро. Но они не от этих уток, они от других. Вот у нас теперь все шипят теперь все, шипучие такие утки, Ну они хорошенькие такие, в принципе особо их можно даже погладить, такие привычные они к людям, хорошие утки.